И всем привет, с вами снова я, Скай за И сегодня мы будем э, играть на вот такой вот карте. Называется она э, испытаю удачу. Так. Дополнительно. Ну что, дополнительно. Автор. Магик, вулф, Киллер. Скай про мир 256. Карта. Ну ладно, пофиг. Так. Играть любом... Давай пожалуйста, на карте испытания удачи. Здесь ты проверишь свою удачу и интуицию. Карта сделана для сайта. Ну хорошо, попугай. Тык. не ломать, э, не ставить рыч не ставить. Рычаги и кнопки можно. Не использовать читы моды. Ну ладно, готов. Так. Сохраняемся. Походу дела. За первое испытание. Куда мы прыгнем? Ну, я вообще люблю начинать с конца, так что лучше прыгну сюда. Повезло, воспризван. А, это что? Так, я чуть боюсь, но. С конца опять. Не конечно Давай Вот так вот. Так, понятно. Значит, не везде надо. Ну, по-любому, где-то там. В следующем это у нас жтка. Третье, второе и первое. Значит, сейчас где-то у нас должно быть первое. Так, проверим нашу интуицию. Будет первая, давайте. Да! Везуха. Последний лайн твоя цель добраться до другого конца. Но когда встанешь, начнешь стоять на блоке, надо не больше трех секунд. Что? Что не понял. Последний предпоследний твоя цель добраться до другого конца. Но когда начнешь стоять, на блоке надо не больше три секунды. Ну ладно. Иди нас по так. Вот так. М -м. Ненавижу это испытание. ай яй, -яй тихо, я живой, я живой, я живой? -х -х! Классуха. Обыли свой путь. Так. Ай, это бьет, это бьет, это бьет, я не хочу то да. Понимаете? Я сюда не буду бить. Да, это это свободно. Это очень нормально. Но не бьется хотя бы. Ай-яй-яй. Беги, только беги. Поставим здесь, что там спаун поинт поинт. Спаунт поинт, где же ты. Сейчас сам напишу. Мм. Спавн. Поинт. Вс. Бежим. Ааа. Чрт. Так, хорошо, мы вообще дошли. А -а, а а ну почему опять? Опять а, плохой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ес. Фух. Ес. Я ли прошли? Я рад, принц. Я метки, по на нафига мне? Нафига мне? Мне и одна стрелой хватит. Вот так. Так э, сейчас это что, последняя карта? Ну что же, неплохо, это будет твое последнее испытание. Твоя задача просто перепаркурить на другую сторону. Почему вообще без п. Какая. Так, поднимайся. Это твое последнее испытание на удачу. Какая же карта без паркура? Ну да, пойди, что такое? Ну, я вообще спокойна. Спокойно. Надо быть просто спокойной. Да, я спокойный. Я всегда был спокойным. Ладно. Нет, ну, ребят, сами посудите. Я вроде бы... Вот я просто вот тут долечу. Потому что вот это все проходить... Особенно вот это вот бесячье там испытание. Вот мне не хочется. Лучше начнем здесь спокойненько так. Все. Так, вот и все. Мне вот часово, ну не, что такое? Так... Вот так, тихо. Я спокойно. Блин, ну еще дождик, как назову, пошел еще, И темно. Таймсет. Та-тим. Таймсет. Ну, сатенчик так поставим. Ну, раз, два. Эээ. -э и что? Ааа, точно, ну дождик. Ой, я за Почему не работает shift? Почему Shift не работает? Почему не работает shift? У меня просто сейчас shift не хотел работать. Вот и все. Летим, я. Я, я сегодня добрый, я раскидываюсь сюда. что ты, Что ты будешь делать? Эл -эл, что ты будешь делать? Успокойся, успокойся. Вот так. Сохранение. Два. Сейчас у нас будет двойка. И сейчас мы обязательно пройдем этот тупой паркур. Это издевательство, часов. Все хорошо. Так, мы должны его пройти. Мы должны его пройти. И если нет, шифт работает, но почему-то надо -то не зажался. Вот, да, он зажался. И что? У -а -а -а. да, уда, уда, уда, уда, мой красава. у у салют, ура! Так, ну, так, надо выбрать поход дела, все за карту. Говно не карта, тупая карта, норм карта. Мне понравилось, пошел вы еще супер карта. Новая Среднячок Норм карта. Окса Да. Поздравляю! Ты прошел карту на испытай Ты можешь оценить карту. Но я уже оценил. Если понравилась карта, лайк. Хочешь еще подобные карты? Лайкни и напиши коммент. Зачем мне это? Ну всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Скайзе Кит.